Друзья мои, всем привет. Сегодня у меня случился форс-мажор. Мы, как обычно, установили унитаз на свое штатное место. И в итоге, после запуска, он у нас потек. Но потек оттуда, откуда не стоит. И будем лежать, что с ним дальше делать. Вот он наш красавец. Белоснежный, белокаменный. Установили мы его на инсталляцию Гровя. Вот, все. Все. Все шло идеально, как положено, без всяких нареканий. Но только я начал смывать, получилось нечто. Вот в этом месте у нас прошла вода. Я сначала подумал, что возможно где-то из патрубков, но оказалось нет. Оказалось, что я был не прав, а проблема в самом унитазе. Вот так случается. Причем не первый раз. Один раз мне уже написали мои подписчики, с такой же проблемой есть спрашивание, что делать? Я, что, только снимайте на видео, отправлять продавцу и возвращать товар. Других вариантов просто нет. Замазывать, подмазать вообще нет смысла, потому что потом при возврате уже будут вопросы к вам, а не к ним. Если у вас форс-мажор, течет не там, где надо, сразу снимайте видео, фото, вести и возвращайтесь. Мы так все аккуратно посадили на герметик, все так поджали, выставили по уровню. Вот у него крепления здесь такие вот. А вот у нас канализационный слив, а вот в этой трубе канализационный залив. Вот. Все здесь, здесь все сухо, течет именно вот отсюда. Сейчас будем снимать и отправлять видео заказчику. В общем, сняли унитаз, вот, след от герметика остался. Сейчас надо быстренько протереть. Ну и водичка разлилась тут. Тоже я, он тоже немножко подмочился. Подмочил репутацию. Mm, подмочил репутацию. Итак, сняли мы унитаз, и в итоге здесь у нас абсолютно ничего не видно. Мы не видим, здесь в чем проблема. Скорее всего где-то есть трещина через которую все вытекает, но мы ничего делать с этим не будем. Все оставим, пускай разбираются продавцы с производителем. Вот вот такой вот в общем горшок. Если вы вдруг вам вдруг интересно, вот такой вот унитаз и вот так вот он должен был выглядеть. Первоклассный фаянс полный смыв чаши гарантия качества легкий монтаж, быстросъемная крышка микролифт оптимальное сочетание цены и качества ну вот такие в общем дела вот этот наш повесной унитаз вон он потек -яй, яй, плохо но ну, ничего будем решать вопрос развитие развития событий. Пока все. Всем спасибо. И до встречи. На следующих видео. Пока.